Сэр, мистер, господин, господа в Париже. Прекрасно прижилось, несмотря на то, что фильм вышел в восьмом году. Ну, типа того. Я ж помню эти времена по поводу самоназваний, да? В, стар... в тоталитарном совке все было просто. Товарищ, гражданин, гражданка. В армии то же самое. Вот. То есть там ничего такого не было. Единственный раз, помню, перед армией в 89 весной прилетал в Москву Пинфлойд. Целый Пинфлойд прилетал в Москву. 2 ИЛ-8, 2 ИЛ-16, по-моему. Большие самолеты, самые большие в мире грузовые самолеты, кроме Мри, Марии, Мрии и Марии. На двух самолетах привезли аппаратуру. Хераси. Свою аппаратуру. Пинфлойд привез. В Олимпийском концерт. По кругу все расставили, развесили наверху, и звук гулял вот так вот по верху, там классно было. Свинью надували, все как надо. Естественно, мы поперлись сюда без билетов в надежде проникнуть на халяву. Ну или купить с рук там. Деньги бы с собой взяли. И подходит к нам с ну А мы были потлатые такие. И он, и я, мы были потлатые. Подходят две бабы с фенечками такие, с жилетки, с цветочками, хипушки. Господа, не желаете купить два билета? Нет, один билет на двоих. Мы зашли по одному билету на двоих. Он зашел сначала вперед, друга Вадим, потом он вышел, типа покурить, и дал мне. В общем, как-то хитро мы с ним сделали, мы с ним зашли вдвоем на один билет, по одному билету купили его у этих хипушек, за недорого. Господа, не желаете купить билет. Господа. <п Youth> это было смешно. Ну, понятно. Не формалш, неформальщицы, антисистемщицы, хиппи, панки, лесбиянки, да? <п smooth> вот, господа. Мы себя господами не считали. Несмотря на то, что вы были тоже неформалы, металлисты, рокеры. Да, совок этот был противен. Официальный совок на издыхании, который, да, был противен. И все равно, господа, звучало, конечно, немножко резало слух. Потом, когда Советский Союз канул в лету, его спихнули в лету. По телевидению все эти телеведущие обращались к зрителям, господа, такая даже передача была Камельфо или что-то такое короче когда звучало господа то все равно ощущалось что это вот эти подонки обращаются друг дружки вот эти вот хозяева жизни которые хватили ее за яйца и нас в том числе что они между собой вот богатеют делят то что было раньше общее, общественные фонды они друг дружки так обращаются господа никакой гражданин советский постсоветский не чувствовал себя нахер никаким нахер какой ты че господином Господином, значит, сбережения на клишке в твои превратились в ноль. Господин. Потом, значит, девальвация рубля, деноминация ваучеры, шмауч... смаучеры, подъем цен. И тоже обнищание людей с господами ничего общего не имело. Они там между собой друг дружка называли господа. Нет, некоторые, конечно, думали, да, да, это пока сейчас разбогатею в ммм стану господином две волги за ваучер помните такая ложь? то есть господин пошел но всякие там мадам мадам это что-то из области анекдота мадам позвольте вас трах, пригласить на чашечку кофе с какао ах русские традиции русские традиции мадам мадемуазель э, барышня блин Опять этот домострой. Хорошо, предлагай мне домострой в, только в комплекте с машиной времени. Только. Нет машины времени? Все, пока. Этнография. И, и барышни этнографии, и домострой этнографии, и особая духовность религиозных. Без машины времени? Это этнография. Все, пока. Не нужны мне никакие ни барышни, ни господа. Понимаете? Понимаешь, пенять советской власти большевикам, что он там уничтожил высокий штиль в обращениях, да он спас, он спас 90% Холопов и быдло понимаешь, от того, чтобы господа и дамы его так называли, сделав всех гражданами. Как там Бендер говорит? шури балаганому если уж совсем вы решили перейти вот миссье бендер если вы, вас, вам так хочется так сказать меня как называть называйте меня по-французски в общем что- тут опять анекдотичные то есть вот это вот все миссье сударь сударина это из области анекдотического миссию в устах шура балаганова кем бы он ни был не надо не надо на большевиков на величевиков навешивать собак в этой области они спасли 90 процентов россиян русских людей да от почетного именования холоп быдло эй мужик любезный любезный понимаешь эй любезный в тракте барин обращался к половому человеку к стюарту так насчет того что возникает некоторое непонимание сейчас когда товарищей нет товарищи нет господа не народились точнее народились и как-то они, они просто с тобой не разговаривают и ты с ними никогда не будешь говорить чтобы к ним обращаться господин господин мэр сэр пр в быту на улице с незнакомыми людьми как обращаться к незнакомой женщине? пока у вас там какие-то вопросы как обращаться они уже смотрите совершенно верно было отмечено они уже себя нас назвали допустим все эти тетки любого возраста они девочки между собой они друг для друга девочки когда она рассказывает о девочек из бухгалтерии ну там одна девочка из бухгалтерии такое это девочки она может быть на пенсии реально и другая женщина рассказывая о ней называют ее девочкой кай тебе она рассказывает даже не между собой а тебе то есть это уже у них устоялось это нормально это норма то что тебя вводит в заблуждение что за девочки что за это девочки из бухгалтерии они могут быть от 18 до значит крематория это все будут девочки Понимаете? и твоего возмущения по поводу того: да какие девочки ты же говоришь что она на пенсии или там что у нее у внука день рождения был вчера. Она не понимает, в чем у тебя проблемы. Они все в одной стае, в одной группе. Это слой. Нация, ну вы поняли, да? Все одинаковые. И чтобы кого-то не обидеть, кого-то может обидеть, рассказывай мне. Ну, по, на автомате. На, это на автомате идет. Потому что между собой, у них девочки, девочки, и эти. Престарелые, значит, пенсионерки, услышав, что они тоже девочки, такие же, как 18-летние вот эти вот, они, конечно, будут рады и счастливы, что они по-прежнему девочки. Но они так девочками остаются до смерти 12-летними. Умственно. Но они-то думают, что они типа и внешне такие же, как все остальные девочки. То есть тебя терзают смутные сомнения. Что за херню ты несешь? Какие, блин, девочки? Нет, все нормально. Это твои проблемы это твои проблемы что ты не в курсе женского фрейма <смех>, понимаешь? а он да он реально это параллельная жизнь реальность параллельная действительность с которой сталкиваясь с которой ты в шоке как так Как так? а как же вот допустим тебя меня называют да вот это грубая мужчина когда слышишь мужчина тут имеется в виду сразу по интонации даже ну допустим ты любого возраста может быть да вот 18 тоже до да крематория но интонация четко тебе дают что к тебе обращаются именно мужчина по поводу того что со всеми отягчающими все весь тот негатив и все те условия несовместимые с жизнью первое место в мире по самоубийству мужчины р.ф. так вот когда в ее, уст, в ее устах Звучит мужчина, это именно обращение к тебе, как вот этой социальной категории, живущей на 15 лет меньше ее и с огромной степенью вероятности первое место в мире выпил, что именно, именно вот такой ты мужчина. Мужчина, ну-ка, метнулся, ну-ка, уступил, ну-ка, помог даме. Непонятно, здесь вообще есть мужчины, говорит она, в воздух, естественно, напрягая всех сразу. Она слишком. слишком большая мадам и дама, может быть, даже сударня, чтобы обращаться лично. Как-то так, что это? Ей нужно с недойти до личного взаимоотношения в просьбе. Ты чё хороняка? Тут что, нет мужчин? Эй, человек! То есть мужчина сейчас звучит в устах у современной женщины. При обращении к вам. Как действительно Эй, человек! Ну, кометнулся помочь, открыть, уступить, там, еще что-то. Вот. То есть, когда слышит мужчина, современный мужчина, обращение к себе как мужчина из женских уст, ничего хорошего. Тут не жди усугуб Самая усугубительная форма этого. Усугубительная, да. Это, допустим, в обращении, когда тебе начинают... Допустим, тебе 49 лет. И тебе говорят, молодой человек! <смех> Обратите, да, внимание. Тут все интонация. Все на свои места разда, расставляет интонация. Я говорю: мне 50 лет. Вам сколько лет? Ой, у вас такой молодой голос, вы так хорошо выглядите. Это не имеет никакого значения. Она точно так же молодой человек могла бы сказать и 50-летнего. То есть молодой человек опять звучит как скобление, как сопляк. Эй, сопляк! Молодой человек. Салага, молодой. В армии даже есть такое место духов в некоторых частях. Там молодой. У нас как человек дух, потом молодой, потом черпак. После духа молодой. Ну, молодой. Эй, молодой. То есть сказать, мужчине делают такой псевдо-лже-комплимент, что молодой человек. <свят> Это реально ставит его в положение, что что ты там можешь знать? Слушай, помолчи, тут старшие разговаривают. Допустим, как мы обращаемся друг к другу. Камрады дружище в общем-то нейтрально и в то же время так можно обратиться к человеку на улице, потому что когда к тебе на рынке торговец, эй братан, братан купи, эй брат, он даже, знаешь, даже братан скорее всего будет от человека знакомого ты услышишь там, который тебя знает или примерно соровесник, но не на рынке, он скажет тебе братан то на рынке пытаясь впарить и что-то брат эй брат смотри какой товар вообще на! персик вот то когда ты с незнакомым человеком мужчиной примерно 100 равно с тобой возраста там разговариваешь можно к нему обратиться да дружище ой благодарю дружище спасибо и претензии по поводу вы понимаешь это в принципе вы это хорошая замена всем этим несостоявшимся за 30 лет Махров верно подметил, что эти тетки, совковые тетки, сам несмотря на 30-летний карантин. Так, а здесь возникает вопрос: а совковые ли это тетки? Если они воспроизводятся до сих пор сами? Вам не кажется, что это не совсем совковые тетки? То есть у вас маркер вот этих теток, вот сложившийся образ тетки, да, который до сих пор видится как совковый? Может быть, он в совке. Складывалось не из-за совка, потому что за последнее время совка-то нету, а типаж этой совковой тетки воспроизводится и воспроизводится. Может, не так уж сильно виноват так называемый, пинаемый постоянно совок воспроизведения этих совковых теток. Да, этих совковых теток, в кавычках, совковых. На сто лет вперед припасено, и они сами воспроизводятся. Поэтому возникает вопрос, что никакие нахер они не совковые. Они универсальны. И читаешь какую-нибудь литературу 19 века, классиков, смотришь, совковые тетки, еще до совка, до большевиков уже эти совковые тетки были в наличии. Товарищи, здесь карают государственных преступников. Здесь, здесь, заходи, мальчик. Хороший фильм. Начальник Чукотки. И путать совок с социализмом когда слышу господин или госпожа мне всегда представляется БДСМ. <смех> ну в свете последних гендерных да и я начинаю ржать же жаждущие домохозяйства что они свечной заводик понимаешь там как-то пристроиться как-то вот в этот вот капитализм как-то вот этот бедолага хочет пристроиться хотя бы самоназванием. Ну, не знаю ну, ни хера не прижилось даже до сих пор когда слышу какие-то молодые блогеры по интернету произносят господа господин а это опять косплей какой-то какой-то косплей понимаешь? либо это действительно само название какой-то замутой группы объединенных по интересу но не, не широко это не применяется либо опять же как в ящике да, в деве начале 90-х сейчас да не так режет ухо немножко папа по пообвыклись -по попривыклись но в 90 блин, 93 ну, представьте себе 92 до да, год в декабре все заказ закончилась эпоха 91 декабре а в 92 по радио по радио по ящику по телевизору вдруг объявились господа точнее как они были всегда ну точнее были уже давно а тут они уже смело стали друг друга называть а вообще в принципе понимаешь то что она воспринимает обращение женщина как оскорбление ты ее блин пола половому признаку так стопы я мужчина молодой э, человек тоже отзвук такой нездоровый мужчина угу. то есть это по половому ничего когда я ее женщина то тут ты су, подонок не назвал меня девушкой то есть они все же между собой они как девочки от а тебя они ждут что она будет девушкой. И если ее до сих пор там кто-то так называет, то она счастлива и довольна. Ну, конечно, да, девочкой вряд ли незнакомые не назовут, только с работой, с бухгалтерии, такие же в ответ. А вот если ей девушка, а ей там тоже скоро на пенсию, понимаешь, и ей называют, и ее называют девушкой, то она очень счастлива очень счастлива. Это разновидность девочки. Девочки девочки идите получать пенсию в бухгалтерию какая ты нахер девоч, э девушка женщина вы здесь не стояли да я мужчина ты женщина отлично ты не хочешь быть товарищ женщины товарищ <с> женщины не хочешь да? на госпожу ты не тянешь на девочку эту таким это между собой там девушка это почти то же самое что ж ты на женщину-то оскорбляешься-то? А? Что это вдруг? То есть понимаешь, вот это между собойчик девочка оскорбление на девушку? Это вот все тараканы в твоей голове. Почему я должен подстраиваться под тараканов в твоей голове? Может быть даже какой-то гражданочка, разновидность э, дамочка, да, гран, маленькая гражданочка, дамочка, ну такое э, нейтрально шутливая, без всяких дополнений. Так что не знаю, в принципе, вы, вы с интонацией. Обратите внимание, тут самая главная интонация. И когда вы произносишь, ты произносишь вы с, соответственно интонацией, она не может никого оскорблить, кроме таракана в ее голове, понимаешь. Поэтому я и говорю, что оптимальный вариант это вежливо поздороваться. Здравствуйте! Ты уже. На, вы, понимаешь? Подскажите, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, просьба! Пожелание здоровья и просьба уже в себя включает э -э, почти практически весь комплекс уважительных эпитетов не требующих никаких дополнений обременяющих тебя здравствуйте скажите пожалуйста все здесь и вы и господин и товарищ чтобы не господин товарищ барин понимаете был какой-то советский фильм помню и там по моему леонов крутил кино для всех для белых для красных да и он там обращался к незнакомым людям в форме сразу господин товарищ Барин, ну чтоб никого, чтобы никого не обидеть, чтоб никто вдруг резко не сагрился на тебя, понимаешь? Вот! До чего доходило. Ну а что? Да, действительно, назовешь кого нибудь Барина товарищем, так ведь выпарит на конюшне или повесит. Или повесит, да. Потому что он же господин! Вот ведь большевики, да, от чего избавили. И уничтожили. Смотри, что уничтожили. О, ох, что уничтожили. Сословие уничтожили, да? Сословную дискриминацию уничтожили. Да, не забудем, не простим. Господин товарищ барин. А, а глядишь, а он и барин этот господин. А вдруг он барин? Вдруг он не господин, он просто барин? Тоже ничего хорошего, если он не товарищ?